И это вы называете драками? Да иди нафиг. Сижей даже запел от скуки. Давайте я покажу, как надо драться. а? Давайте вот покажу. Че, деритесь? Че стоите, смотрите? Давайте, сражайтесь. Драки до смерти. Бои без правил лучше всех. Видите? Вот так вот надо драться. До смерти. Чувак, ты недоста... А, я застрял. Застрял сидотж, капец поза. Как будто меня чувак бьет, если честно. Я не знаю, какая на этот раз миссия будет у Райдера. А, вспомнил, сразу же кража со взломом. Вам эта миссия понравится? Он тут наркоту закапывает. Проклятие, где? А, You're ищи doing? точнее, чувак, что ты делаешь? Роешь могилы? Проклятие, где I я закопал ее, чувак? Закопал Maybe? что, нигер? Водяру! А, водку! Мне нужно что-то oh. достать! Oh. Что именно? Мой корень убий сказал, что у одного армейского блюдка есть пушки, которые мне нужны. Не то чтобы any это в чтобы достали I'm у Я с тобой поехал. Поехали! Да ты всегда со мной, чувак. Ладно, выкопай, когда тебя здесь не будет. Иди нафиг, нигер. Чувак! Хочешь затянуться? Нет! Я не курю! Красавчик Сиджей! Это оружей находится на восточном пляже. Он ну, что-то темноты. Чтобы застать этого блюдка прямо в постели. Ха-ха, да, представляешь себе, да, есть! Уф! нашел что ли? Бронигер, что ты ждешь Ну же, Идем. Если спойлерну, он эти ямы никогда в жизни не закопает. Садись, придурок. Да хватит меня так обзывать, райдер. Я что тебе плохого сделал, нигер? А, нигритос, шоколадочка. Припаркуйте фургон у дома. Ой, я помню эту миссию. Если честно, она легкая. Но в детстве тоже пару раз на ней уважал, потому что чуть-чуть больше звуков издавал. По сути, это стелс-миссия. По-другому ее не пройти. И вы сейчас поймете почему. Вечер. Там нам надо обокрасть ветерана, старикашка будет. Старикашка-какашка спать будет у нас. И пока он спит, дрыхнет с открытыми глазами, причем. Может быть, я это покажу. Он пока спать будет, нам нужно будет у него вещи выносить из дома. По сути, мы ворами сейчас будем работать. Как-то я не так поехал. О, навык водителя прокачался. Только что... Видите, прокачка работает. Правда, пока прокачивается, у меня все как-то маловато. Кстати, я, я надеюсь, что автошколу по сюжету не придется проходить, а то это будет кошмар лютый для меня. Автошкола это кошмар. Ладно, летняя школа, ее по сюжету надо пройти. Автошкола еще, если. Я ее проходил, когда ее открыли. На золото. Я буду не заметим, как ниндзя. Ninja Style! Выходи, ты старый ублюдок! Заткнись! Он не сможет остановить меня, ты тупица, Карл! Заходи внутрь, я постою на шухере. Говорит одно, а делай другое. Как вам бандана СиДжея? Посмотрите, как он выглядит. Пародия на террориста из Counter-Strike 1.6. Ты не должен шуметь в здании. У него тут голбица стоит. Ух! Подготовился на случай зомби-апокалипсиса. Леваяль, тихий шаг. Вот, смотрите, старикан спит с открытыми глазами, но он все равно нас не увидит. Спит, храпит. Можно просто присесть. Так будет, во-первых, э, это... Э, не так уж и громко. Вот на левый альт ходить можно. Тихо-тихо тут ходим. А, второе... Во-вторых, это нафиг, это че... Че хочу сказать... Coming, сидя, мы будем передвигаться намного быстрее, чем, чем если ходить вот так вот. Вот посмотрите, это, это медленно, блин. Вот сидя лучше. Шагом нафиг. Вы что, издеваетесь? Спадай, давай. ты Это я, видимо, тронул uh, двери, и тут игра среагировала. Все, проходим не спеша. Такая вот миссия. В основном я до нее в детстве доходил и потом просто либо начинала группа новой, как я в дело в детстве, либо развлекался, фанился в GTA San Andreas. Мне миссии что-то тут не нравились, я вот понимаю почему. Сейчас вот прохожу, что-то разочаровывает меня. Потащи еще один ящик. Ой. Ой. Старикашка, тебе какой сон снится, как ты на войне в, на вьетнамской, да? Давай, Карл, Сидоджи, Сидоджи шоу. смотрел такое на ютубе. Ой, не знаю, насколько эта серия получится. Знаете, я заметил, что, ну, стал серии по 40, максимум по 50 минут снимать. В отличие там от некоторых, от Рус Александра, допустим, который по, по часу, по 50. Но у него, я понимаю, у него игры длинные. Этот Спайдермен, чем более на 100%, хрен знает, сколько он проходить его будет. Этот, как его, нафиг? За вас of фас тоже длинная игра. Поэтому пускай снимает по 50, по 40, ой, по часу. Натуральный ледомушник. А еще одну принесем. Че, нам не сложно. Райдеру приятно. А ч ⁇ эту дверь открыть-то я не могу, что ли? У нее тут ручка. Вы что, серьезно? А ч ⁇ сразу нельзя было открыть? А я думал, нельзя. Ладно, тащим, потащим. Тяжести. Оп. Вот так вот. Действуем бесшумно. У него тут флаг республиканцев висит. Понимаю тебя, старикашка. There, Внутри еще куча всего. Да знаю я, я все украду из дома, сворую. Видите, что? Ни в одной миссии еще. Ой, ни в одной gt не было такого, чтобы мы что-то там из, из э, домов воровали. И вот видите, игра появилась такая. сан Все, мы все вынемся из дома. Старик. Господи, Иисусе, надеюсь, вы этого не видели. Стрик очнется, а у него нету дома ящиков. Действуем бесшумно. Мы ниндзя. Запомните, на этой миссии мы ниндзя. Так у нас даже мини-карта пропала почему-то. А зачем ее убрали? Хрен знает. Надеюсь, вам эта серия понравится. Ну знаете, я когда говорю, что серия неудачной по получилась, подписчикам все равно нравится, несмотря на то, что я там говорю. Она просто может быть непонятной получится. Это может быть э, запросто. Я там что-то забываю сказать, что-то дополнить забываю. Все, уносим понос последний ящик. на стену не смотрим, там говнище как это старик? Старик озабоченный просто придурок поэтому не, не жалко что мы тебя тут обворовываем уносим ящики, а в ящиках оружие лежит, если что зачем он хранит оружие у себя дома в разных ящиках, разбросанных по, ком по квартире мог бы их в одно место всех сложить Оружейные же американцы там строят всякие оружейные склады там у себя в домах потайные, мог бы и здесь. Ну все, теперь то что, отправляемся, увозить добро наше в гаражик. Интересно, что это за яркое свечение на воде, желтое? Это НЛО? <связать> ну ладно, я, это солнце, если ЛБ что. Я знаю, я. Просто так говорю. Turf, И там Roosgames Drive писал: лучше <связать> бы проходил GTA San Andreas Classic. А че? У меня классик просто Silent Patch установлен, чтобы Который вернул <связать> <связать> вырезанные фичи с PlayStation 2. <связать> Поэтому у меня классическая <связать> версия. <связать> вот я потом, может быть, расскажу, <связать> что этот Silent Patch лично у меня добавляет то, что я заметил. Вот одна из них это фаза уны, и она высокотитализированная. Все, открывайся. Сейчас загоним и закончим выпуск на этом. Пожалуй. Ища, я тебе говорю, это просто! Yeah, да, так же легко, как я легкий ветерок. Нет, надо было сказать, как отнять конфетку у ребенка. Ты должен забирать свою голову по повседневную, повседневную тюшь. Ты можешь грабить дома в ночное время суток, ну это вот э, побочные дополнительные миссии, я их проходить не буду, нафиг надо. Но за их прохождение тебе дается быстрый бег. По сути, ты э, нет, не быстрый бег, а бесконечный бег. Ты будешь бегать ни и никогда не устанешь. Но если давно, если у тебя мускулатура прокачана на сто okay, то ты будешь вставать. Я устал, увидимся как-нибудь. Я подумал над тем, чтобы я тебе сказал. Yeah. Да пошел ты, Райдер. Знаешь куда? Искать водочку опять. А я думаю на этом мы закончим с вами прохождение с вами всем мои френдс с вами снова шоу Первую миссию от Райдера я еще записывал еще вчера. Последний. Эй Райдер, какого хрена ты тут делаешь? Игер, я не смог найти выпеку, в которой я закопал. Поэтому я решил сварить новую. Проще некуда, придурок. Ну и зап! Чувак, не <связь> делай этого, ты отравишь на собой Утро доброе, мальчики Опа Парень, ты кого назвал мальчиком, придурок А, как я должен был на назвать тебя, ничтожество Херней, да, <связь> хернёй Парень, иди нафиг Ну-ка, отойди Ммм, пахнет М -м, хорошо Что готовим, где моя порция Давай ментов отравим Райдер, готовь дальше чтобы они М -м, к нам не приставали Парень, успокойся, отойди, не капай мне на мозги вот это чё он ему отдал? Mm, Моей жене нравятся такие баночки. Stuff, <laughs> да нам пофиг. Короче, тепловоз неподалеку отсюда не anyway. сделал незапланированную остановку. Он везет, как вы говорите, что-то еще, немного чего-то в вагонах специально для вас. Это старый должок, парень. Как видите, как они к нам пристают постоянно. Мы потом вас найдём, oh, ребятки. Да мы не <clears throat> сомневаемся. Ах, да, Карл, постарайся больше не убивать офицеров полиции, пожалуйста. Ладно, буду делать еще больше убивать их. Преступных почему-то повысил с тех пор. Я играю свою роль, а ты заставляешь меня делать. Ваш поезд будет через 10-5 минут. Я буду их убивать еще больше тогда. Пригони пикап райдера к поезду, везущему оружие. Что-то я не помню эту миссию. Опять, да... Роль меня мистера Водивы досталась, как всегда. Ладно, я просто не хочу, чтобы эта тачка взорвалась вместе с нами. <laughs> да не, не взорвется. Я хороший водитель. Вот очень хороший водитель. А вот посмотрите. Оп, покатилась и упала. А, нам туда надо. За дороги. О! Групп стритовцы напали на Багасов. Знаете, у меня был один подписчик. Он пару очень редко ко мне заходит, и он называл меня Багасом Шоу. Типа. Вот так вот. Защити груз от Балласов. Сначала Багасов пили, теперь Балласов. Ладно. Зато... Веселая у нас миссия получится. Если честно, предыдущая серия получилась неудачной, потому что я... был усталым с работы. И немножко депрессивным, и поэтому я вот говорю, что вот вас заброшу там прохождение Сан Андреаса, там все такое. Вы не слушаете меня. Это все мои бредни. Пройду до, игру до конца. Может даже вся территорию захвачу. Спокойно, приду мы будем ехать за тобой. Бросай ящики. Ой, я помню эту миссию. Мы сейчас ящики в машину будем бросать. Эй! Я хочу, то все ящики он поймал. А, да мы бесконечно ящиков можем бросать. Бесконечность ящиков. Просто ящики в машину бросаем, и все. Ой! Это уже какие-то. Взрывоопасные ящики пошли. Okay. Давай, все. Я больше не увезу. Ну все. Сейчас здесь здорово иду и домой, балда. Ой, еще и копы. Как всегда. Paint надо искать. Да сейчас перекрасимся. Ну, блин, миссия классная. Вы уж простите, что предыдущий выпуск депрессивным получился. Я говорю причину. Устал нафиг. И поэтому... Вот такие проблемки у нас были. Все, Райдер, ты как-то странно сидишь. Вам так не кажется? Как будто он сейчас позвоночник себе сломает. Ну миссия быстрая. Четвертая серия. Вот смотрю. что там мне написал. Под half lifeом Восьмой серии. Вот смотрю, я до YouTube и замечаю этот шедевр. Значит, кому-то попадаются ролики в рекомендованные. Мне это, это нравится. Хм, люблю я такое. Вроде у меня актив так поднялся, а вроде и нет. Черт, чувак, ты им задал жару. Ты тоже, чувак. LB заберет какой-то LB. А куда наш напарник делся? Он что, вышел, наверное? Okay, Тогда увидимся. Он yeah, вышел, наверное. Фул лайф, CJ, full life, ты слышишь? Да. Full life, нафиг. Загруз стрит. Ч-то тачка, блин, перекрашенная стала. Ладно, я сейчас сохранюсь, пойду и выполним следующую миссию. Ладно, дальше. Пойдем дальше. Ограбление дяди Сэма. Блин, ненавидел эту миссию. Ой. Дяди Сэм, угадайте, что нам тут нужно будет делать. Эй, Райдер, этот ниггер под кайфом, Райдер. И там музыка играет еще. Да, СиДжей, СиДжей, скажи мне, почему я не окончил среднюю школу? Потому что учился на двойке, да? Потому что ты начал продавать наркотики с 10 лет. Оу, еще хуже. Нет, не поэтому. А почему же? Ну потому что ты взял и наложил руку на училку, которая носила одежду с цветами балосов. А, нассал. Нет, ты не по этому. Он, в, я, он в, в, в... Короче, он в встал в стул. Я при, рожденный торговец балда. Да, я гений. Гений, видно нафиг. О, ну да. У, у кого больше пушек, чем у кого-либо? У кого все виды пушка? У Хм, У военных? Может, у человека с кучей оружия? Не знаю, скажи. У армии, Нигер, армии, пошли. Да, точно. Я, это, я с этой миссией горел. Давай закури, Нигер. Да. Не тычь мне этим лицо, чувак. Вот, блин, если такой, не дай бог, получить, у меня вот произойдет, кто мне кто-то сигару будет тыкать в лицо, я там морду набью. Честное слово. Даже если родственник это будет. Нет, ну если родственник, я сначала ему дам ему предупреждение, начнет отталкивать. Вот если какой-нибудь незнакомый алка что я ему в морду дам. О, какая классная музыка, играет. Куда у тебя этот фургон? Да своровал! Нейгеры все воруют. Ты ч задаешь глупые вопросы, Сидоджи? Не то, что вы ублюдки. Успокойся, чувак. Знаете, я расскажу немножко про эту миссию. Вообще, я пытался, помню, проходить в 13-м году. Ой, нет, не в 13 а в 2015 году. GTA San Andreas все миссии типа проходить А как попасть-то? Блин, надо на мост заехать На ноутбуке моего отца Была GTA San Andreas, а на моем компе почему-то установлена не была Потому что типа не хотел устанавливать ее И вот пока я там, помню, проходил В это время, пока игра играл и Cartoon Network Там смотрел, было классно, все такое Ностальгия И вот с этой миссией я горел Долго ее не мог пройти, потому что райдера Вояки убивали но сейчас вот, когда вот с 16 по 17 год, когда уже на своем компе проходил, то я прошел ее нормально уже, эту миссию. В 17 году. Че, паркуемся? Welcome to the jungle. Это тема Джуманджи. Эти ворота. Вход на склад национальной гвардии. Мы сейчас будем грабить военных. У нас получится взять то. God. Это же национальная гвардия, у них сегодня so... выходной. They они ничто по сравнению to... с парнями из Групп Стрит. Ты серьезно? Ты говоришь, что они ничто? У них выходной? А чё, все равно тут э, полно вояк? Он меня заметил. Приборную панель. Давайте сначала убьем этих чмошников. Вот они постоянно убивали райдера. Постоянно просто... Меня бесили они, битьевая эта миссия. Ну все, мы тут всех убили. Ну ладно. Nice job, Отличная работа, работа CJ. Думаю, это. Вот шел... как ты говоришь со мной, а? Я не понимаю. Он машинрайдер находился в машине в это время. Ой, блин. Слушайте, это. Это пипец. Не знаю, справлюсь ли я или нет. Как управлять по. Так. Понял, на цифербат. Ну, как. О, вот, да. Okay, И homie, Теперь мы это грузим в наш... В наш грузовик. Все, отлично. Сейчас тут, по-моему, уже вояки появятся, нет? Слушайте, это так нелогично выглядит, что два негра обворовывают военных, а военные ничего с нами сделать не смогут. Если чё, я сполерну, мы победим. Мы выйдем победителями из этой миссии. Вот такая вот армия США. Чем могу еще сказать? Пожалуйста, пусть все пройдет гладко. Я не хочу вояк. Давайте сделаем это по-быстрому. Входное у них. Да, мне кажется, они просто защищать нормально свой склад военных. Военные не хотят. Ой! Началось, началось. Shit, Shit. Райдер, воюй, пожалуйста. Не дай бог ты погибнешь. Я хочу эту миссию с первой попытки пройти. По погрузчику-то не стреляй, Райдер. Ты же за меня. Вроде как. Эту серию я записываю. Ну ладно, скажу, когда. Сейчас вот. Загоним ящик. Записываю 4 мая. Если что. Оп, как сбил, прикольно. И эти ящики еще нам надо. Конечно, я помню грешок. Э, ну, как грешок? Точнее, мастер-плей этот грешок сказал. Но он просто тупой у нас. Грехи просто так лепит, не разобравшись. Я вам скажу... В чем заключается грешок и в чем он не прав. А потом еще расскажу, что мне в этой серии, что мне Silent Patch типа, ну, что я заметил, что он не добавил, исправил какие-то ошибки. Сейчас потом вам, вам скажу. Но не в этой миссии. Мне надо сначала пройти эту грёбаную миссию. Ну, вы видите, я сейчас прохожу все с первой попытки. Постоянно, что в GTA 3, что в I City постоянно говорю, что и вот я в детстве заваливал эту миссию, а сейчас все с первой попытки прохожу. Вегас шоу, привовчуся к игре. Вот это что. Вот как называется. On, CJ. Давай, Си этого достаточно. Да это знаю CJ, я. Может, можно мне управление вернуть? Так, тебя задавим еще. Вот не рыпался бы, может быть, и жил. Садимся. И поехали. Вот, мы сейчас поедем. И за нами будут гнаться военные. На, на своих хаммерах, патриотов. И райдер, если что, может в них бросать бочки. Ой, коробки. По сути, мы доставили туда 6, 6 коробок. Типа. Чтобы заставить райдера бросать ящики, да зачем? Мы и так все доставим, без проблем особых. Не надо их бросать. Ох уж эти военные! Мы не будем ящики бросать, я сделаю так, чтобы мы все сохранили. Блин. Он сам загорелся. Вы видите, какие дебилы. Ой. <смех> как это тупо выглядит. Все, все, все, все, все. Эй, здорово. Ни один ящик не выбросили. Это дерьмовое. Захватывающим. чувак, это дерьмовое действие было дерьмом. Чувак, ты говоришь, что с нами заодно, но вместо этого ты постоянно жалуешься. Ну, потому что миссии такие опасные. Вот если Джейс боится за свою жизнь такие не спеша пошли. Мы к Эмиту приехали. У него один пестик спавнится. Я не думаю, что нам к нему надо постоянно ездить там туда-сюда. Денег я не заработаю, если что. Давайте, миссии Свита. Что на этот раз, подружка Свита? Свит. Смок. Райдер. О, Черт, куда все делись? А, -а, а. Они в мусорке все спрятались. Черт, их, д... их дирик, где они, проклятие? Фак, вот херня. Звонок телефона. Оп. Алло? Да. да. Карл, нет времени на болтовню. Семья Севил опять взвязана на своем. Свое. По улицам ходит некоторые слухи. Я попал в засаду в районе семьи севел. Мне надо сваривать оттуда. Конечно, черт, я сейчас подъеду. Не зайдь и вооружись. Да че мне там брать-то? У него один пестик сраный. Ну? Можно кат пропустить? Или что там, свита убивать будут? No family... uh... street, like Посмотрите на измененную кат если ее смотреть here. в 30 FPS. Oh, Ч за хрень? Почему yeah. меня. У меня просто CG бесконечно стоял с телефоном. Оп, убил. Все, отключаем ограничитель кадров сейчас. Low, Опять Карл поет. Ой, Кемету. Ну поехали к Эмиту. Э, Свид подождет, он там справляется. Он против предавших наш... На нашу банду грув-стритовцев воюет. Если что. И... Блин, просто Сиджей у меня бесконечно стоял с телефоном. И пока... <laughs> ну вы видели измену кат-сцену. Если 60 FPS, то там... Короче, пипец. Был. Почему вы заставляете меня, этот сраный пестик, брать? Бедный мой пистолет с глушителем! Игра меня заставила забрать 16 пистолет с 16 патронами всего. Ой, что с моим голосом вообще происходит? Нас, не Настолько я устал от жизни, что начал запинаться даже. Ну все, вот так вот, ходим и рашим всех. Парни, вы предатели! Мне придется вас убить Предатели и наркоманы Опять звонок телефона Ну, убери Сам ты должен взять Сидожи. Да, это мы, братец, найдем тачку И мы будем четырехдверный. А вот это что? Вот это оно стоит Вот какое совпадение, что оно тут заспавнилось Это подружка свита типа такая да Нифига их там много выехало Нига Ладно, мы от них просто уедем Оп, чувак на роликах Его сбили <laughs> Чувака на роликах сбили Он тоже на роликах катаются Я вожу не так плохо, как СиДжей <laughs> Хороший комплимент нафиг Я сейчас ее выброшу вот туда в канал И ты за ней пойдешь, Свит Что ты так плохо относишься ко мне? Нет, это ты асхол, раз так относишься ко мне. Все. Вот Свид, ты офигел? Man, вот это что сейчас было? Останься hey, между со мной. Эй, hey, я Вит Джонсон. Hey, У меня this. есть одно незавершенное дело. Всего хорошего. Ну, Все, по... прошли еще одну миссию. Такие быстрые миссии тут, но они интересные, я скажу. Хоть мне и не очень сильно нравится. Бомжара, это тебе новая тачка. Move your body, every, everybody. Сизар, Caesar... о, мне надоело, <плодисмент> два что ты меня не слушаешь? А мне надо его, что ты читаешь? Я могу встречаться с кем захочу, но это не дает тебе прав встречаться с каким-то латинским ублюдком. Ох, какой необразованный лицемерный бандит! Говорит мне, что правильно, что нет. Дай ка угадай, свид. Бессмысленно убивать правильно, а любить парня из вражеской банды нет. Всякая может случиться. Я хочу сказать, что во. Ой, это твой Лерой Эрнандес? Ли Его зовут не Эрнандес, Ли но Ли Ли Лерой Ропес. Лерой в любом случае, ты гребаный расист. Я не расист, просто я знаю, что они думают о тебе. И посмотри на себя, ты одеваешься как проститутка. Как будто ты знаешь, как выглядит проститутка. Ты говоришь так, будто это плохо. Заткнись, Карл. Я только пытаюсь обезопасить тебя. Зачем? Что, прям встречался с одним из твоих тупоголовых душкуружков? Я так не думаю. Не, не говори ни слова, Кару. просто, просто ди за своей сестрой. Если ты не хочешь, чтобы тебя умер сейчас родственник, так ты узнаешь, что кто причина наших бед. Она встречается с каким-то автомобильным. На тусовкой авто... тусовкой латиносов, блин. Короче, она взяла, съехала от свита. Это может быть та самая миссия с э, танцем на машине. Вроде бы. Который я тоже в детстве заваливал, можно сказать. Но потом привык и проходил нормально, как всегда. Типа, в детстве казалось сложновато, не с первой попытки проходил. О, а... а, можно вот так вот срезать. Собьем. Потом новый построить забор. Ну и собор тоже на этом месте. Почему бы и нет? Оп. Это. Оп. Видите что? Машина с гидравликой. Ты должен быть брат Свита, да? Он мне позвонил и сказал, что тебе понадобится тачка с гидравликой. Я перед ним дал большом долгу. Эта тачка отлично подходит в качестве расплаты. Ну, спасибо! На да, этой тачке ты задашь за любому в городе. Используй ее в деле. Соревнования у, -у, -у райдеров устраивают латинуса, это их любимый спорт. А вы не обычно тусуются на застанции Юнити. Если ты захочешь модернизировать свою тачку, заезжай ко мне в любое время, чувак. Модернизировать можно. чунинговать машины можно, если что. Я вам так скажу. Х хорошее нововведение, которого не было в тех GTA, которые я проходил. Ну, на канале. Сейчас посмотрим, что нам покраска. Допустим, вот такая вот. Пусть будет. Цвета крыши с гидравликой. У нас уже она... Она у нас имеется уже. Вон нитро можно поставить. Колеса. Ну, слушайте, у меня денег не так уж и много, поэтому я не буду ничего это прокачивать. Вот Можно тюнинговать тачку. Так, а как? О! На циферблат можно вот так вот подпрыгивать. Оп! Оп! Оп! Видите как? Ты можешь вернуться в тюнинг гараж в любое время. Видите? Оп-оп-оп. Вот он, воу-райдер, воу, воу короче. С та самая миссия который проходил... который проходил Рус Александр. <смех> По -по... Мне кажется, это единственная миссия, в которую он играл в GTA San Andreas. Потому что я что-то больше не видел, чтобы он писал. О, я играл в эту миссию, я эту миссию помню там или что. Ну ладно. Я покажу, как надо проходить. Так. Похрустеть костями я не могу, типа, так, типа, повыпендриваться. Ну ладно. Это плохо. Хрустеть костями это плохо, это вредно для здоровья. Вон, видите, у нас тут сходка лоурайдеров Танцует Ой, ему с авторскими правами Конечно, меня опять влепят это, это, Нарушение авторских прав, чекать. Ладно, давай посмотрим, можешь ли ты совладеть Два ставка, повысить ставку Максимальная ставка Тысяча долларов поставлю О, сейчас будет жестко Мне надо не отвлекаться а, Управлять, вот нафиг бы эту девку Выкинуть из машины Почему она должна тут находиться, я хрен знает что за требования такие дурацкие? Тун тун тун тун тун. Надо на циф на на нумпаде нажимать, если что. Все это. Продолжай. Мне влепят э, нарушение авторских прав, если что. И мы тут, кстати, с соперником. Че плохо? Почему плохо? Тун тун тун. Блин, ну наслаждайтесь музыкой, мне в любом случае влепят э, нарушение авторских прав, как это было со второй серии, А на третьей серии вроде я ничего не нарушал. <Gillilies> вот не дай бог я проиграю. Я уже хочу превосходно надпись. Ой, вот это я не любил. Неправильно, видите? Это надо нажимать одновременно и, ну, на, на, налево и вверх. Ну, вроде пока у меня все получается. <гас> я чуть не перевернулся. Ой. Ой. Ч ⁇ за хрень? Оу, я неплохо так побеждаю. Я просто не смотрю, сколько я очков зарабатываю. Ну, девка тут лишняя вообще. Выкините ее из машины. Она мне тут не нужна. Блин, рано. А, и че, все что ли? А че так быстро? Капец! Это было быстро. Я в шоке. Я видел, не похоже, но ты не держался молодцом. Но я же, блин, победил, да? Это было круто. е yeah! С таких пор это мой брат стал Уралрайдером. С тех пор, как свит попросил меня присмотреть за тобой, убедиться, что это свидание нефтянуло. Как круто прыгаешь, хомис. Ну, ты только стряхнул всех. Убери свои грязные руки от моей сестры. Карл, ты чё, сдурел? Ты видишь, ведешь тебя так, будто она твоя одежда. Она любит меня, Карбон. Так что успокойся. Детка, не накаляй атмосферу. Кто это Пендеху? Ты чё сказал? Это мой брат. Полегче, Холмс. Он не чужой, он свой. Но я бы не сказал, что он похож на своего. Он думает, что я гангстер. Чувак, а мне это не нравится. So you know Знаешь, что do? можешь сделать для меня, you парень? Off, ты можешь ставить Заткнуться, maybe вот maybe мы тогда мы палатим. Нет, это ты заткнись, вообще, я вообще разговариваю с тобой не хочу. Холмс, oh, прекрати, я сам справлюсь, you. для меня это очень важно. Хорали, пендихо, Тебе повезло. Да, повезло, That's что right. right. Сизар заступится you за you. тебя. Заступился. Вот, well, Сизар, знакомьтесь. Наш Друган, you, huh? по сути, будет главным, одним из главных. Меня мучает жажда. Вместе со Свитом. Он глава латиносов этих. Садись в машину, я хочу okay, поговорить okay. с Карлом. И музыка тут играет еще. Мне уже влепят нарушение вских прав. Хомс, я люблю твою, твою сестру, я уважаю ее, она девушка всей моей жизни. Да мне плевать. Вообще, поэтому я хочу, чтобы тебя здесь разорвали на куске. У тебя проблемы со мной, хорошо? Мы не будем друзьями. Но Кендалл счастливо со мной, карнал. Какой карнал? Может карнавал? Да, хорошо, я думаю, мы повадим Да, повадим и не то слово Сизорвила О, кендал застыла Карбон, ты застыла Классное сушо, может мы соберемся и повторим это все как-нибудь Я не хочу, я не буду это на видео Ого, может быть Просто можно это и в свободном режиме, типа Попробовать Миссия выполнена 2000 долларов заработал, потому что О, вертолет, Погнался за этим ватинусом, короче Он и обосрался о, наконец-то, звонок. Что-то hey, миссии пропали. This? Да, кто это? So, как тебе, чувак? Это Сизар. Ты сейчас Кендал? Yeah, да, она здесь. Just... Первого мира. Я just... Лишь... Just... только just... хочу тебе сказать, но ну, ты отличный личный so that... любишь ташки, ну эээ. Yeah, да yeah, я I понял. Guess. Что дальше? We'll well, ну ты хочешь заработать чего-нибудь? А папа римский срет в лесу? <laughs> а к чему этот вопрос? Сидоджи. Ты имеешь в виду уличные гонки? Нифига себе! Да, но только на урайдерских таучках. Было бы неплохо Где и когда Короче, заезжай ко мне, я живу в районе Эль-Корона Поедем вместе навстречу, позар поручусь за тебя Эти парни могут занервничать, увидев нового гонщика Короче, потом это все сделаем Цезарь живет где-то здесь. Вот, большие ставки. Эй, Си ты пришел. О каком деле ты говоришь? Привет, Карл. Привет, детка. А ты шанташка, чувак, там не место обычно, кого манго. Ты уверен, что хочешь рискунуть? А, да, уверен, сколько получит победитель? Ставки высоки, накану и деньги и розовые щелки старт, поедем рейд. вместе Правила простые: Победит и тот, кто проедет первым та... Кон чё-то, син, sure, <laughs> Хорошо, hey, я согласен и, да, Учтите, СиДжей, эти парни любят проигрывать like А я тоже не люблю yeah, we'll Да, Яду за мной, чувак, я покажу, где старт Не хочу я проигрывать нафиг Вот там Рус Александр Коммент написал, потом гляну его Че могу сказать Это гоночки у нас Сюжетные гоночки будут Вот это банда еще одна есть у нас тут. В небольшом таком районе. И он ее глава, Сизар. Но она к нам все равно будет агрессивно, агрессивно относиться. Представляете, я дружу с главой банды, но они меня будут все равно ненавидеть. От какого черта? Это несправедливо, абсолютно. Следу за нами. Да все уже. Приехали. Гоночки. Ну, поехали. Кстати, я уберу. Вот. Да, тачка топовая. Но только, блин, управление физикой машин просто ужасное. После четвертой части GTA управлять машинами невозможно. Они так медленно и поворотливо поворачивают. Вот, вот, вот посмотрите, как медленно вообще, да, видите в это? Ой, как медленно! Нажимаю направо. Оп, как медленно, просто в жесть. Вот эта физика. Вот Среди всех GTA, ну, наверное, самая худшая физика это в GTA 2. Ну, а потом уже в San Andreasco идет. Отлично. В тех частях, которые я играл. Вот я вот так вот скажу. Даже в Advents была физика поприятнее. Там, по крайней мере, как-то машины так реалистич... реалистично заруливали, что ли. Я даже не знаю, как объяснить. Это просто кошмар какой-то. Ну, давайте скажу, что у меня. А, мы сейчас пройдем эту миссию. По сути, я не успею договорить. Это слишком быстрая миссия. Что-то у нас миссии короткие какие-то пошли. Вот и все. Ту вот и все. Откуда вы тут появились вообще? Ладно. Поехали, у меня 5 миссий все пропали на радаре. О, мент меня... Я сбил ментал, он мне ничего не сделал. Оп, звоночек. На Кардиос, Как Свит? У нас проблема. Одна сволочная скотина подсаживает наркоту своих братьев из Гроув. Что? Кто? Слушай, он подкупал всякую дурь в районе Глент-парка. Он знает, что об этом думают парни из нашего квартала. Ой. Вот до этой миссии в детстве я особо не доходил. Я уже забросил раньше. Начинал по новой игру. Так, мы потом с этой миссии разблокируем захват районов. Амунация? Да ну нафиг. Меня свит заставляет пойти и купить оружие для себя. Ну капец! Докатились. Амунация. Вот только сейчас открылась. Хотя в GTA 3 еще ну, в сам, в с в самого начала игры это было открыто. Оружейный магазин. Это Глен Парк, территория банды Балас. Нам надо ее захватить. Вот до этого момента в детстве я не, особо не доходил. Я уже забрасывал игру раньше. Ну, типа, начинал по новой проходить там или просто развлекался. А, вот, когда в 2015 году начал на ноутбуке игру проходить, вот уже, вот, дошел до миссии. Я тогда остановился, знаете, на каком моменте. Проведите, вышвырни оттуда. Если тебе оружие, посети магазин. Так, сейчас. Тут еще тир, тир у нас есть, но я это проходить, типа, не буду на, на видео. Так, с глушителем. Чё купить-то? Я даже не знаю. СМГ. Вот нафига у меня это оружие забирают? А чё так дорого? Ой, нет-нет-нет, нафиг, надо. Блин, ну в Вайс-Сити это было удобнее, если честно, сделано, скажу. Asked, еще купим еще, еще. Блин, денег маловато вообще. Ну чё, я, короче, пошел. Захватывать район. О! Ну да! Вот, посмотрите. Район у нас на миникарте нашей обозначен фиолетовым цветом. Это значит: Что? Нам надо на этом районе. На... Во-первых, находиться вне транспорта. Во-вторых, убив... начать стрелять по вражеским бандитам нашим. По балосам, то бишь. Меня, конечно, не радует то, что там менты были. Опа, а что за сали? Менты не реагируйте никак. Оп, видите что? Все. У нас, наверное, пошел захват по сути территории. Вот такой вот большой. Глен парк. Ой, я не знаю, буду ли я все захватывать или нет. И вот у нас заспавнились, короче, балосы за спиной. Блин, знаете, что мне надо было купить? Броню. Броню нафиг. Как-то я об этом не подумал совершенно. Совсем не подумал. Чё рыпаешься? Мне ваша бита ничего не сделает. А знаете, вайфхак? Вот, если вы хотите, чтобы с какой-то стороны заспавнились балласы То это должно быть вне поля зрения камеры Вот смотрите, я смотрю вперед И балласы заспавнились там, куда я не смотрю Типа, ну, налево Сзади меня, по сути Вот Это такой вайфхак, я им часто пользовался Ой, ой-ой-ой по Стреляют по мне, стреляют, падлы. Ой, я конечно все территории захватывал, у меня просто нету оружия нормального. Ты выдержал вторую волну всего, три волны у нас всего в игре Тут часто есть. Так вот так вот заныкаемся. Что-то я вообще разговаривать сегодня не могу. Хотя хотя, хотя я и завтра еще отдыхаю. Видосов у меня мало по сути осталось, как всегда в принципе. Оп. не ходят. Пока у них вооружение э, слабенькая. Ну все, мы захватили район. Теперь это Гров-стрит. Сейчас тут Гров-стрит будет спавниться вместо Бауасов. Обозначено на карте зеленым цветом. Ну я понял, вон уже наши. Заспавнились. Вот такой вот захват района, в принципе. А вот в чистом небе надо было... Ну, в ставке чисто небо надо было ждать, пока еще туда дойдет та, та банда, для которой ты захватываешь, типа. Группировка, точнее. А тут ты все зачистил, убил врагов. И все, сразу территория стала твоей. Вот такая вот, по сути, у нас зачистка. И... Ну, мне нравилось зачищать территории, только я не знаю, буду ли я... Скорая приехала вылечить бандитов, и для этого сбила велосипедиста. А, а а Медик с лопатой ходит, смотрите! Че он делает? Медик с лопатой! А! -а, -а! Там еще чувак с лопатой! Что там за драка произошла? Темпы они меня поставил! Че ты делаешь? Врач! Врач убил человека! Я просто в шоке! Это капец какой-то! О, все прошли. Сейчас я покажу, какая у нас огромная карта для того, чтобы захватывать территории. Убирайся надпись. Так, вот по сути, вот этот наш маленький райончик, вот тут у нас все захвачено, вот тут вот принадлежит бавосам. Ой, территория-то блин большая. Даже не знаю, буду ли я все это захватывать или нет. Смотрите, у нас тут возле нашего дома еще теперь денежки будут спавниться. Давайте я кое-что вам скажу. Я это решил сам. Хотя, вот мне Рус Александр там писал, что надо захватывать э, 30% территории. Помните, я говорил, что нам нужно, по сути, два раза захватывать территории, да? Во второй раз я захвачу 30% всего, чтобы мы продвинулись дальше по сюжету. А в этот раз я захватывать ничего не буду. Во-первых, это будет долго. Уйдет у меня еще там несколько выпусков на все это, на захват территории. А... И что могу сказать, по сути у нас вот пару-тройку миссий мы пройдем и все наши территории э, захватят баосы и Вагасы, поэтому вы все увидите сами, я не буду получается захватывать территории, откажусь, но вместо этого я выполню все миссии с связанные с бизнесом, надеюсь вы не обидитесь насчет этого решения. Потому что, ну, по сути, я захвачу сейчас все территории. Уйдет у меня там много выпусков на это все. И потом мы пройдем раз, миссию, два, три, четыре. И когда мы уже окажемся в сельской местности, у нас территории все захватят. И потом, под конец игры, нам снова придется захватывать все территории. Но этот раз а, все территории будут захвачены. Поэтому вот как-то так. Я не буду ничего захватывать. Надеюсь, вы меня поймете. Вы не обижайтесь на меня. Зато я выполню все миссии с бизнеса. Карл, как дела, братан? Что случилось? Смотри только что, ты приходил в Сказал, что одного из басов, которого ты смог, прикончили Литл Вэтла. Сегодня хоронят. И все главы шишки будут там. На, пох... на похоронах? Да, мы должны прикончить этих гребаных ниггеров разом. На похоронах. Они устроили то же самое, что на похоронах нашей мяты. Давай отплатим этим ублюдкам той же монетой. Эй, мы должны совершить что-нибудь на... надолго запоминающееся. Дождём Групп стыд на карту города. Фу-лайф. Хорошо, Нигер, поехали! Grove Street for life! Да! Вот мы с нашими братанами сейчас поедем от... мстить Балласом за то, что они с нами сделали. Так! Целимся! Правая кнопка мыши на балос, ой, на, на нашего грув-стритовца и на G нажимаем. И мы можем так, по сути, вербовать э, в, наш, в нашу, по сути, банду. Ну, к себе вот приказывать на напариком, чтобы они следовали за нами. Только они в здание заходить не смогут, к сожалению. Только на улице. Видите что? Прикольная механика, то что мы можем брать с собой на стрелку там или просто свою банду. Я одобряю такой подход. Что могу еще сказать? Ну, потому что я не хочу просто тупо на все, все это на видео выполнять, захват территории. Я и так эти, это все для себя выполнял. Что первый раз все территории захватывал, что второй раз все, терри, все территории по балламам они стреляют, если что. Поэтому я на видео это выполнять и буду. Второй раз захвачу 30% и все. По сути, что 30% я захвачу во второй раз, вот, получается, вот эту территорию. Вот эти все у нас. Вот эту вот. И вот эту. Если не хватит, то я захвачу все, те... все территории, которые контролируют вагасы. Типа. А балосов... На балосов наплевать. Абсолютно. На видео пусть им территория достанется. Ну вот так вот я решил. Рис, э, гейм... Блин, ник до сих пор не запомнил. Писал, захватывай все территории. Рус, Ге... Рус Александр Геймс за... сказал, что только 30% захватить. Сейчас вот, по сути, нет смысла захватывать их. Вот сейчас вот. На сюжет это никак не повлияет. Только вот районы станут безопаснее и все. И денежки э, будут приходить больше. Блин, а за захват территории-то, по сути, over. денег нам будут больше вот там, вот возле нашего дома. Я же показал, где деньги у нас, да, спавнится. Вот, если за захватывать территории будем, то денег будет еще больше. Ждите Кейна. Это приказать команде сохранить позиции. Ну хе, пусть сохранять позиции. Ладно, плевать, абсолютно поливать. Я, по сути, в GTA 4, за что в не Мог выполнять миссии Вот эта глава Бауаса сейчас приедет Вот этот вот, фиолетовый Разделимся так, мы можем быстрее Избавить его Ну да, страдания Позаботьтесь об остальных Оп Началась война Но эти, Эту территорию контролируют Наши грувстритовцы, если что Ладно, мы его за задавим просто. Вот так, помогили, проедемся. Вот и все. Этих мы тоже прикончим. Отомстили за то, что они сделали на наших похоронах. Так, запрыгивайте. Блин, не в эту машину надо. Ладно. Че, против кого? А, против мента. Стреляйте по нему. Братаны, стреляйте! О, еще один заспавнился. Я вам показать прикол хочу. Где он? Интересно. Надо его найти сначала. Прикол. А, ладно, нет, прикола не будет. В другой раз покажу. И, и в другой раз покажу еще прикол с граффити. Братаны, пойдемте за мной. Давай, давай, давай. Не дай бог. Ментяра! Иди за пончиками! По бабушке стреляйте, да, по бабушке нафиг. Ох, наверное, я пожалею об этом решении, что не стал захватывать территории. Но нафига мне тут по два выпуска, допустим, как я захватываю территории на канале? У меня и так с активом все, по сути, хреново. По сути Хреново, да, хреново нафиг Хреново, гадя Петрова Хотелось бы с актива Актив получше, чем сейчас Че звезда-то не пропадает? Ладно, пофиг Доедем до дома так Наркомана, наркоторговца сбили Смотрите у него сколько бабла выпало Это все заработал с тех людей Которым он продал наркоту Так что сбивайте этих этих гадов и вот почему мы не можем захватывать территории, будучи в машине, меня удивляет этот вопрос. Почему нафиг? Почему нафиг так? Несправедливо по отношению к игроку, если честно. Я скажу. Оказывается, мы вообще небольшие районы всего контролируем. Я вообще не понимаю, по кому вы тут стреляете. Чувак, надо временно залечь на дно, чтобы я тебя не видел play. на улице? Ты серьезно? Ты меня приказываешь сидеть дома, Свит? А ничего, что а, я должен выполнять миссию у тебя, а, Свит? Вообще безобразный брат. Вот сейчас скажу.